раз, два, три и всем добрый день с вами я Брэдхо, Иван и со мной новый друг, мой гость поздоровайся всем привет, Сунтаэлс сегодня мы играем на серый а, миниплекс опять же против дракона, будем паркурить от него я тебе немножко упаковываю, серый называется майнплекс, а не а? у меня с английским плохо, и я буду пить чай, если что ты думаешь, у меня хорошо с английским Я вообще не английский учил. Я английский учу, но не учу Короче, понял как? Это значит, я сижу на уроке, но не учу его. Может сказать, Там та же самая история. Логучий карта, карта как господи. Как всегда, логучи карта. Попадает. Лагучий карта. Mm. Я на первом месте. А -а -а. Блин, опять-таки залагалось, что-то собачье. Mm. Ох, 2 хпс. Ну, вообще. Да, у меня, тоже, у меня 4 хпс, сейчас 9. Mm. Давай. Нет, нет, нет. Умер. Нет, ман. Где я? Впереди. Все еще впереди. Так, ты, ты жив, да? Нет, уже умер. Ты третий, стати. Нет, че? Я же тебе до пятого. А уже до пятого. Ты что, не кин? Где чувак? А 25 FPS. Да у меня нормально FPS, это 50 с чем-то. Я дал лага. Да, 30 фпс уже нормально. Не, у меня вы слышите постоянно звук. Не обращайте внимание, просто, ну, клавиатуру. Просто ну человек купил, он не знал, что он будет снимать. Да. вот Да не только и плаваю мышку. У меня тоже он Я тоже не знаю, что я. Меня выбило. Блин. Какой сервер? Я не помню. Ладно, выходи, пошли на другой. сейчас надо небольшая пауза когда мы встретимся и мы вернемся и мы продолжаем мы сейчас зашли в другую игру скажи пошли быстро в одну команду чтобы попасть был я уже там играть через 43 секунды я уже минуты а зачем ты в секунду часы нужны да то есть люди Нет. сами их выкладывают. Нет. Да, я... смотри, я сейчас выложу. Нет, я, я, когда был этот.. Короче, я открыл тот раз сундук. все это, чтобы выходить с сердцем. Открыл сундук и там часы лежали. Звук это люди А? Это люди Я могу их также забрать. Вс, вот у меня пара часов. 6, 5, 4, 3, 2 За шибись Ну, Мы в одной команде. Так. Да, вот. Да, вот он. Блин, класс забыл выбросить. Да, о, эту карту я знаю. Здесь надо стенку так строить. Так, строй стенку тупую, такую прямую стенку. Аааа, читера, они за мной повторяют все это. Так, давай, стой, стой, и здесь вот так, стой, парень. И здесь вот так я сделаю. А -а -а. Вот так сделаем. Здесь вот так давай, давай, стройся, стройся. Ты тоже строй, строю, такую стену. На благо кончались. Отягивайте тяну. Стяну? С чего? Давай, затягивай. Ты быстро слить чувака было. Я его хотел слить, ну ладно, дофиг. Девушка в автомате. а а я ни в одного еще не попал. Значит, где? Ааа, мясли. Хорошо, я идею буду, вот такую стенку построить и все. Да, я эту стену сразу же сломать, когда нас в кого-нибудь любят. Курика мечником стать. Кем? Мечником. Это там классно купить. Там вот эти гемсы, за вот эти, ну, за вот эти гемы, короче, э можно покупать класс где когда скажешь я куплю сколько надо геймс 2000 а ну это много девушка в автомате вообще тащим я на открытом местности стыменные никто не может убить а меня сейчас догасит нет нет это реально стоишь у тебя даже да, блин, Только сказал то, что а, меня не могут. С... А, нет, я... Прикольно на меня две стрелы летели, меня загасили, блин. Плачи, девушка, воптома. Так. Вот, вот не вс. Плачи, девушка, Блин, мне как-то в скапе написали на А я сейчас На беззвучно быстро надо поставить. Меня слили, при этом. Вс, пришло. Блин! Блень. Блень. Билтэ. Блин, наверное, откажу, меня, Ком... А, б... Блин, Давай быстро строить такую жестяну. Чтобы не могли пробить. Или у меня идея появилась. Песенку строй. Зачем? Блин, ну почему так не везет? Плачит девушка. <связь> <связь> как так? Как он так тяжело увеличился? Резко. Как так? Объясни мне. Как у них терроризм вы? Ну, а, так они убивают кого-то из нас. Ну, я так. знаю, что такая привычка. Ага. Вот Пока что у нас побольше территории. Ну, чем... ага, это я У меня идея появилась. Если они будут почти у 10 читер, то надо закрывать вход. Как так-то? Они они сейчас что-то тащат. Да, они да, тащит девушка, в автомате матери. Да. А! Да как так-то? Вот я каждый день повторял вот этот слово. Вот, да как так-то? Я тут раз первое место занял. Да как так-то? У меня прям сонос. И бы это я такой муп? не вижу куда стрелять. Так. Тут даже я должен был... Да, начинаем начинаю... А! О! У нас стеры увеличилось, видал. Ну, ждем, все, билтайм давай. Ну, быстро... Что строится? Я какие-нибудь такие столбы построить, чтобы... И вот так... Я вот тут вот так построил, и вот здесь так же столб спрячется. А как так-то? Ну опять вот как так-то? Я тетеву держал на нем. О, походу, читер вернулся к нам ее. Нет, у меня это лад. Лад, походу. Вот опять, как всегда, на Да блин. А давай сейчас попустым кому затащим. А как так-то? Да как так-то? Они начали нас тащить. Ну, походу этот будет раунд длиться с чем-то час, как стрит. Привязан. Да, минут 20 максимально игра. Да? Ну И... тут вот опять вот весь лаг такой вот здесь. Что тебя телепортируют обратно? Да как так они нас тащат? Невозможно так. Это не телепортирует, это просто ты на их зону заходишь с луком, тебе меньше нужно, чтобы на их зону можно положить. Я знаю. Как, как так-то я юмор не могу понять. Как они так тащат? Нифига, да что ты, это уже нечестно. Все, мы продули. Мне такое чисто не ты было. А вот это что за мясная да штука, просто... я не знаю. просто тащили вот смотри вот видишь где зомбики стоят короче берешь нажимаешь но это когда у тебя будет 20 геймс геймс а если я на него нажму и короче его возьму не его не сможешь купить он тебя на бесконечно копия это хорошо вот это хорошо выбирай блу команду нельзя мне хорошо слышно А? Ну я что то не взялазим, грубо. Как взяли, пошли на красную. А, он тут. А ты чё стал? Я, да я сейчас в скайпе не подпускать поставлю. Mm. Mm. Да, быстро, ред, ред, ред, ред, быстро. Да всё, я ред уже. девушка в О! Знаешь, У людей реально столько много такие фантазии кто-то вообще делает из себя пигачу. О! Пони! Молитва Молитва Это хрюндель Молитва пони Молитва хрюндель Ты сам всё скин рисовал? Да или... Вот, там, вот. У меня был другой, а я потом перерисовал. Давай сейчас доиграем и закончим. А, да, да, вот закончим. Кошка же кое -что. На улице снег весь расставил. Вчера прям с гробами лежал. У нас снега и... не было. А у нас был. Ну, извини, первый раз. У нас с сентября он идет Зафайлил за чуть-чуть. Я. Я взял, короче шел, шел, ставил блоки, как главное шоу шоу Шел, и нашел, а мы играем шел, шел, шел и нашел, а мы концуем Вот зачем вот это дел делаете, дебилы? Ай, ладно. Пусть. А! А, давай сливайся, чувак! Вс, минус один. Где ну, стрела. Два, два, ну, ладно, стрела. Ага, ближний бой а, Вот боя. А ты в бли ближний бой можешь вступать? Да, у меня меч есть. Минус, один. минус второй. Выводи их! Я вот потихоньку сливать. Я Я да мы сейчас выиграем. Приколы так сейчас резко выиграем. Наши. Они тащит, они тащит Они тащат. Уверен. У нас 57, у них 5. Я не знаю. Пос мы сейчас затащим. Ага. Можешь сказать, я. Я начал эту войну. Тупслай. Тупсфлайт. А, мне слили Мы выигрываем, да? Да, пока. Надо резко к ним близко на базу подходить. Ученьки, ученьки, давайте выходить. Ч мы? Ааа, Ах по базу, что, ну ладно. А -а -а. Наши вообще. Блин, мы реально сейчас выиграем. Это быстро самое будет играть. все выиграли. Водичка. Там... Сейчас э -э посмотрим, где они дойдут и закончим на этом. Нафиг девушка. -а -а. Так, дали сколько? А, плюс, дво, плюс два, плюс десять, плюс десять. Двадцать четыре. Да, двадцать если вы здесь впервые, то подписывайтесь на канал. С вами был я, Брэдхо Иван. И гость мой сегодняшний. Поздороваюсь. Ой, попрощайся. Всем пока, ребят. Всё, три.